Задники у нас нормальные? Задники, задники у нас шикарные. У нас самые лучшие задники в мире. Ребята, на самом деле респект вам. Вы сегодня просто жжете. Гости падают со стульев. Я не понимаю чего. Ну хотя я понимаю чего. Во всем виноваты стулья. Во всем виноваты стулья. Ну как говорится, какой стол такой и стул. Абсолютно верно. Именно на этом мы и закончим поздравление. Хорошего вам стула. Из стола, конечно же. Из стола, конечно же. Ура! С днём рождения!